Арифметика. Задачник здесь. Правильно. Тетрадку положил. Молодец. Скажите, пожалуйста, карточка. Как она сюда попала? А, это я сама, наверное, ее сюда положила. Хотела показать Алеше. Севастополь, 1919 год. Доброе вашей. Здравствуй, Георгий. Да, Леша еще спит, бабушка ужас какой. Ну, сейчас встанет. Когда же сейчас? Да еще три минуты осталось. Что ты беспокоишься? У нас теперь все идет по расписанию. Все по расписанию. Галочка, Галочка, довольно, довольна. Молодец. Где одеваться? Алексей, Алексей. Посмотри на часы. Все ровно. Вот видишь, бабушка, мой организм. Уже привык просыпаться ровно в семь. Алёшенька, не забудь постель. Хорошо, бабуленька. И, пожалуйста, не отвлекайся, я буду на кухне. Хорошо, бабуля. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ну, конечно. Так я и знала. Зарядку, зарядку. Ты же вчера решил быть мастером спорта. Спорт это мускулы. А где у тебя мускулы? Их нет. Ну-ну, Алешенка, начнем, начнем. Поднимание рук в сторону и вверх с одновременным приседанием. Приготовились? Начали. И раз. Молодец, хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Молодец, хорошо. Раз, два. Молодец, хорошо. Раз, два. Хорошо, молодец. Раз, два. Правильно, молодец. Раз, два. Молодец. Хорошо. Бабушка, как ты думаешь, мастера спорта приносят большую пользу государству? Посмотри на часы. Ну, Алексей, теперь слушай. У меня большая радость. Я получила письмо. Завтра проездом в Москве будет моя школьная подруга. Друг моей юности. Твоя школьная подруга? Она еще жива. Конечно, жива. Я же тебе говорю, я от нее письмо получила. Я очень хочу ее видеть, шею, шею не забудь. Мы с ней и в школе вместе учились, и в госпитале вместе работали в Севастополе. Замечательная девушка. Смотри, какое у нее энергичное выражение лица. Руки вытри сначала. почему у вас нету медали за оборону Севастополя? Да что ты, Алёшенька, глупостик болтаешь? Это когда же было? Это было в гражданскую войну. Она приезжает сюда со своим внуком, Сашей. Жалко, что только на один день. Я бы хотела, чтобы они у нас погостились, и чтобы вы тоже стали друзьями. Помнишь, как песня поется? Наши деды дружили когда-то, и дружба их к нам перешла. Наши деды дружили когда-то, и дружба их к нам перешла. Угу. С внуком это хорошо. хорошо. Наши деды дружили. Позвольте, что это на меня сомнение напало. Завтра они приезжают или сегодня, пятнадцатого в шесть, или шестнадцатого в пять. Куда же я одевала письмо? Сашенька! Нам, Сашенька, повезло! Мы целых три часа пробудем в Москве от поезда до поезда. Все увидим. И Красную площадь, и метро. А высотный дом. Обязательно. И книжние киоски надо посмотреть, как они оформлены. А, знаю, опять свою шаюш-печать будешь проверять. Едва ли вы. За три часа успеете осмотреть все, не зная Москвы. Она встретит человек, который 25 лет прожил в Москве. А, ну, встретит, раз, да, да, да, да, да, да, да Бабушка, а твоя подруга обязательно придет на вокзал? Еще бы, конечно, придет повидаться. Старая дружба никогда не ржавеет, Сашенька. И вообще, москвичи очень радушные, гостеприимные люди. Вы папе скажете, что я молодец. Всю неделю ни разу не сбился с режима. Да, это не шутки. И уж теперь папа будет доволен. Да держу сегодня шестой день. Добрым утром. Добрым утро. утром, Андрюшенька. Ну, ну поглядим, что сегодня творится в мире. Папа, а все-таки точный распорядок дня очень много значит, правда? Ну, безусловно. Что? О чем это вы? Обо мне. Я теперь усидчивый, собранный, ужас. Я же теперь прихожу и ухожу ухожусь по расписанию, как поезд. Как курьерский поезд. Ой, курьерский поезд. Мне кажется, это не твоя заслуга. как не моя. Женщины за тебя стараются. Бабушка, сестра. Постоянно тебе напоминают Алёше режим. Алёша, садись, занимайся. Удивительно. Когда ты был маленькой, ты всегда твердил. Я сам, я сам. А теперь ты вырос. И что же получается? Ну, он и сейчас еще не вырос. Он в конце концов ребенок. Я в конце концов ребенок. Ты так считаешь? Очень рад. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, мама. Наташенька, доброе утро. Вот сына мы еще не видали. У меня сегодня трудный день. Прием в поликлинике, консультация. Алёша, ты что такой хмурый? М? С черепахой что-нибудь случилось? Нет, с черепаха и все благополучно. Я ее сегодня отогрела и накормила. Бабушка ее накормила. Черепах разводить я, во-первых, раздумал. Я буду мастером спорта по конькам. Не катаюсь, я сам бабушка за меня не катается. М -м. Спасибо На здоровье, мой хороший да. Алешенко, после школы погуляешь И час тридцать точно будь дома Хорошо Вот у бабушки определенные есть успехи Ну, Папович да. Ты стала не такой рассеянной, мамочка Расписание ведь ты выполняешь На тебя оно и действует благотворно Ну что же, расписание всем полезно М -м. А не напоминать ему нельзя он ребенок, у него внимание перескакивает с одного на другое. Вот спроси, что она тебе объяснит с медицинской точки зрения. А в чем дело, мама? Я ничего не понимаю. Мне кажется, мама ты не должна брать все его заботы на себя, верно Виктор? Верно, но о чем разговаривать? Ну, понимаю. С этих лет уже заботы? Конечно. Я же не требую, чтобы он занимался выпуском автомобилей в новой пятилетке. Но свое расписание ему пора выполнять самостоятельно. Так вот и Я ведь слышу, как ты его усаживаешь за уроки. Ты думаешь, наш сын за домашнюю работу получил пятерку? Нет. Бабушка получила. А если его не усажут, он же двойку получит. Пусть получит. Уверяю тебя, ожегся бы разок-другой, задумался бы, по крайней мере. А ведь он ни о чем не беспокоится, о нем другие думают. Нет. Он так привыкнет и будет жить на подсказках. Послушай, Андрюша, отчасти ты прав. Он отчасти прав. А, он прав, по-твоему? И вы тоже правы. И бабушка тоже права. Да нет, когда вы оба правы. Пейте кофе. Не волнуйтесь. Ну что ж, мне казалось, я считала, что я приношу пользу моему внуку. А если я его неправильно воспитываю, я вообще могу закрепиться в свою комнату, и вы меня больше не увидите. С этой минуты я больше ни во что не вмешиваюсь. Алексей, тебе пора, ты в школу опоздаешь. Мне понятно, мне все понятно. Вы считаете, что Алексей ведь в меня? Не собранный, неусидчивый? Ну что ж, может быть. Очень может быть, что он в меня. Сожалею. Но помочь ничем не могу. Извините. Мама. Мама. Кстати, к самостоятельному труду я его все-таки приучаю. Он вчера сам починил табуретку, которая стоит перед Мама. Починил табуретку? Вот и прекрасно. Вот другое дело. Папа. А? Нет, папа, ну ты извини, но я не могу молчать по этому вопросу. Вопросу? Я тебя как вожата из говорю. Что, что наша задача и чужим родителям помогать воспитывать детей. детей. А Леша мой собственный брат. брат. И я тоже разбираюсь в воспитательных задач. задачах. Ну, мы ему напоминаем, но ничего плохого в этом нет. Твой брат должен скоро стать пионером. Да, он в мае вступит. И я с ним провела уже одну беседу. Провела беседу? Угу. Вы вот лучше попробуйте сегодня хоть один день. Ни о чем ему не напоминать. И поглядим. Выполнит он свое расписание. Конечно, выполнит. Яблоко ты мне положила? Забыла. Вот, положи сам. Некогда. как Отличная работа. Ну что ж, Давненько, погляди. Яблоко я положила. Спасибо. Поглядим. Планейка зима набирается сил, Комряну морожь никого не спросил. Явился в столицу, товарищ морожен, Захожих в дороге доводится слез. Мы москвичи, молодые москвичи, Я тебе больше вот хочу сказать. Ты не расстраивайся, мы папе докажем, что ты самостоятельный. Кто это мы? Я сам буду доказывать. Без женской помощи. Ну что ж, это правильно? Галя! Галя, мы горячая! Ой, как холодно. Мне два стаканчика. Они простудятся, а? Что вы! Мороженым теперь ангину лечат. Ну, да. да. Тогда мне стаканчик. Разве я стану детей простуживать? Хватит тебе одного стаканчика. А мне один стаканчик. Ух ты, какая бойкая. На. Мороженое. Нет. В школу пойду. Эй, ты! иди ка сюда. Ты меня знаешь? Знаю. Ты, Генка, в красном доме живешь, а что? Дай-ка мне твою шанку примерить. Мой размер! Спасибо, привет! Куда ты? Отдай ушам! Приеду отдам, в Москве тепло! Отдавай ушам! Отдай, говорю, отдаю шам! Все тебе убиваться! Эх ты! Ладно, я знаю, где он живет. После уроков сразу к нему. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы все так со мной здороваетесь, как будто меня знаете. Мы со всеми взрослыми так здороваемся. Вы же взрослая, да? Да. Конечно, я взрослая. Садись. Ну, мальчики. Урок чтения в вашем классе сегодня проведет студентка-практикантка Ольга Васильевна. Студент. Алеша Птицын, что ты хочешь сказать? Ты так вертишься, вот тут -вот упадешь. Тихон Иванович, я хочу сказать, что студентка с нами не справится. Вас мы слушаемся, а студентке с нами трудно будет. Пусть женскую школу идет, с девочками все-таки легче. Конечно, с нам большое терпение нужно. Со мной с одним с ума сойдешь, вы же сами сказали. А я допинаюсь, когда читаю за мое просто мучение. Да нет, ребята, я считаю, что вы себя совсем не так уж плохо ведете. Мы и плохо себя ведем, я же все время вскакиваю, задаю посторонний вопрос. Я же вам мешаю работу. Это верно, Алёш, Но все-таки в последнее время ты стал немножко повнимательнее. Тихо, Иванович, что? А вот почему студентка может нарушать расписание? Ведь по расписанию вы должны вести урок, а не она. Она пришла и нарушает. Разве так можно? Да, ты задаешь очень интересный вопрос. Но мы расписание не нарушаем. Уроки студентов, будущих учителей, входят в план работы нашей школы, ребят. Да, ребят, я совсем забыл вам сказать. От вас очень много зависит. Если вы себя будете плохо вести, то Ольга Васильевна могут снизить отметку за проведение урока. Отметку? Ну. Разве им ставят отмет? И двойки им ставят, так же, как мне? Конечно. Ведь студенты-ребята такие же учащиеся, как и вы. Это ваши старшие товарищи. И при желании вы можете Ольге Васильевне помочь. Поможет! Раз, Помощь! раз Помощь! вы там расписались, так другое дело. Придется помочь, она ведь еще неопытная. Прекрасно подготовились к уроку, ни пуха, ни пера. Здравствуйте, садитесь. Вам на сегодня было задано читать и пересказать рассказ «Первый ученик» о Володе Ульянове. Иван мне нет письма, как в воду кампан. А кто еще скажет, какой характер был у школьника Володя Ульянова? А ну, ты скажи. Володя Ульянов был смелый, он всегда смело держался. У него был очень смелый характер. Это верно. Но только не повторяй все время одно и то же слово. Наш язык очень богат, и в нем можно найти другие слова, имеющие тоже значение. Ну, например, храбрый, отважный, бесстрашный. Бесстрашный. Понятно? Володя Ульянов был смелый, храбрый, отважный, бесстрашный. Кто еще скажет? Ты скажи. Володя Ульянов был настойчивый в работе. Он был заботливый. Хотел, чтобы у рабочих была хорошая жизнь. Хорошо. Ты скажи. Он уплывал далеко. Ты не закончил свою мысль. Найди это место в книге и прочти нам. Сейчас начнет, запинаться. Сейчас начнет запинаться. Тише. Тише. Он уплывал далеко на середину реки. Иногда просто страшно становилось, как бы не унесло. А он крепкий был, выплывал. Хорошо. Можно я спрошу? Пожалуйста. Володя Ульянов сразу был самостоятельный. Ему сестра не напоминала, иди вовремя учить руки. Он сам шел, да? Конечно. Володя очень строго относился к тебе. Вот поэтому он и выработал такую исключительную работоспособность, когда стал взрослым. Понятно. Ну, садись. Так, откройте дневники. Запишите домашнее задание самостоятельно прочитать письмо к ребятам, письмо к ребятам, повторить народную песню Метелица. Ах, вот оно, что бабушка вместо яблока положила. Что? Что-то яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Что это такое? Из-за него все пропало. Можно я скажу? Он не виноват. У него бабушка рассеянная. Она ему вместо яблока клубок положила. Вот оно что. А при чем здесь бабушка? Надо быть более самостоятельным. Должен сам укладывать все, что тебе нужно. Ну из за тебя весь класс отвлекся от занятий. Извини. Садись. Какая строгая пятерка ей обеспечена. был настойчив а вот некоторые люди встают утром решают быть твердыми собаками но у них ничего не получается ничего ну, я на их месте не падал по духу я бы добивался не могут они все им надо напоминать значит эти люди сами не понимают как им себя вести нет они понимают, что надо хорошо сидеть на уроке. Они стараются, но у них ничего не получается. Они слишком горячие, всем увлекаются. Ты знаешь, что я тебе посоветую? Да расскажи этим людям про Володю и Он ведь тоже все с увлечением делал. Он из гор катался и плавал. А как он в детстве шахматами увлекался? Да, он очень увлекался. Конечно. У него такая исключительная настойчивость делаю. Верно. Вот ты и передай этим людям, что им нужно прежде всего волю укреплять. Вырабатывать характер. Каждый свое решение доводить до конца. По-моему, это для них самое главное. Доводить до конца. Это главное. Хорошо, я им передам. Подъезжаем. Подъезжаем? Уже собрались? Рановато, рановато. Слышите, по радио скажут. Граждане пассажиры, внимание. Скорый поезд номер шестой прибывает к столице нашей родины, Москве. Ты меня накормишь? Решил сегодня забежать? Пожалуйста, у меня все готово. Все в порядке. Ты находишь, что все в порядке? Ой, что и? Что с тобой сегодня, мамочка? Ты потеряла что-нибудь? Потеряла. Найду, тогда скажу. А то опять встаньте говорить, что я рассеянная. А Леша дома? Рано еще. Он придет ровно в час три. Андрюшенко, подождешь его? Обязательно. Хорошо. Будем вместе с сыном обедать. Хорошо. Когда же мы сейчас будем 15, 2, 6 или 16? Как назло сегодня эта история. Решил собрано жить, и вдруг шапка. Слушай, ты давно тут живешь? Давно, всю жизнь, 5 лет и три месяца. Ты Генку знаешь? А у нас два Генки. Вам какой нужен? Ну вот какой, Лохмат. Лохмат и Генка в нашей квартире живут. Только он уехал Уехал мои шапки Я, я так и знал Попадет тебе за шапку Хочешь, возьми мою Она на твою похожа Пойду пока одна бабушка дом. С ней все-таки легче Мисеньку, ты куда Мишенька, ой ты, Мишенька, ты. Вот, ой. Ой. Вы ронили ваша тетрадь. Нет, мальчик, не наша, мальчик. Мы с Мишенькой тетради не роняли. Мы с Мишенькой маленькие. Мы с Мишенькой еще не учимся. Около нас гражданочка сидела, готовилась к экзаменам. Верно, она забыла. Тут лекции, как у моей мамы Теперь все учатся, все учатся Только мы с Мишенькой не учимся И фамилия есть Старший лейтенант Сергеенко, я бы отнес Но мне надо быть дома, точно вовремя Отнеси, мальчик мы бы смешенько отнесли, да нам кушать пора. Мишеньки кушать пора. У Мишеньки режем. Нас мамочка ждет. Это близко. Успею. Ты свой адрес запомнила? Запомнила. А какой? Дом один. Переулок. переулок. А какой переулок? Пименовский. Пименов. Сейчас мама придет. Тут что, милиция? Я что-то заблудился. Мне старший лейтенант Сергеенко нужен. А зачем он тебе? По личному делу. Ну я Сергеенко. Какой же вы старший лейтенант? Старший лейтенант Сергеенко слушает. Куда? В Каховку? Ну, это ясно зачем. Нашагающий эскаватор. У меня уж трое таких беглецов побывало. Отправили ко мне? Ну, отлично. Извините, вы лейтенант. А я думала, он мужского рода. Вы милиционер. Вы уронили вашу тетрадь. Да, моя. Старый старший лейтенант вам путешественника. Кто тут главный начальник? Я. А? Вы, ну тогда скажите им, чего они меня на Каховку не пускают? Каховку? А зачем туда собрался? Как зачем? Строителям помогать. Ну что ж, цель-то у тебя хорошая. А в школе знают, что ты на Каховку едешь? Нет? Родителям сказал? Нет? Погляди мне в глаза. Всех обманул. Эх ты. Ты по какой специальности едешься? У пульта стоят. Что, я не справлюсь? Нажимай кнопки и все? Так нажмешь. нажмёшь. Не обрадуйся. Надо же технику управления знать. Вот он правильно говорит. А то нажимай кнопки и все. Ишь ты. А учиться тебе не надо? Как, по-твоему, что из тебя получится? Ничего из меня не получится. Я тоже думаю, что ничего из тебя не получится. Двойка из тебя получится. Вот верно. Одну из Слушай. Молчи! Слышно. Слушаюсь. Пойди сюда. Что тут написано? Читай. Помню про школу. Что-что? Нет, ты громче, вслух читай. Помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. Постой, постой, постой. Ты с выражением читай, ну, вникай в содержание-то. Помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. Вот и запомни. Ну, я пойду. Постой, постой. Я должен быть час трицей, а у меня еще дела. Стой. Катя! Слушай, Катя! А где моя тетрадь, которую я тебя на один день дала? В отчаянии? А что же мне прикажешь делать? Я конспект три месяца заставляла. Как твоя фамилия? Леша Птица. Ну так вот эту тетрадь школьник Алёша Птицын нашел и принес. Не знаешь, как благодарить? Ну, сейчас прошу. Моя сестра Катерина Ковалева, мастер спорта по конькам, предлагаю тебя поучить. Хочешь? Та самая Ковалева. Да. Вот здорово. Я же ее из огонька влезла. Она у меня в комнате висит. Слушай, Катя, ты у него в комнате висишь. <смех> да, хорошо. Вот, сегодня в 5 часов приходи на стадион юных пионеров. Ковалева там занимается с детской группой, понимаешь? У меня котов как раз в 5 часов по расписанию. Я обязательно опаздываю. Не придет он. Он. Это я. Вы сегодня раньше кончили? Алёша дома? Нет, папа пришел проверить. Алексея нет. школе только с ней Станешь строителем радостных дней Ух, и дала она мне жизни с этими стихами Велела матери за рюкзаком приходить Ты что же, на, возьми свою шамку, Она мне больше не нужна Обманщик, скажи спасибо, что я милиции ничего не сказал Кому-то на каховке нужен Ах, так? Тогда не отдам Отдай, нет, не отдам Ах, не отдашь? Ага, а гореть дашь, посмотрим. А ну не драться! Не буду я с тобой драться, мне домой надо. Ладно, в этой дай. Ах, не будешь драться, струсил! Струсил, струсил, струсил, струсил, Ах, струсил! Мамочка, давайте обедать. Что-то я проголодался. Я yes, сам. Молодец, пришел. Да, но если бы ты знал, чего мне это стоило. Вы Алексей, у тебя в портфеле нет моего письма. Какого письма? Что такое, что такое? Папа, сдаешься? Все по расписанию. Прекрасно. Но день еще не кончился. Галь, телефон не работает. Надо монтера позвать. Когда же они все-таки приезжают? 16-го в пять. В 16 часов 5 минут к третьей платформе прибыл скорый поезд номер 6. Сочи, Москва. Комната матери и ребенка находится в центральной части вокзала. При вокзале имеется парикмахерская. Повторяю, комната матери и ребенка находится вокзала. При вокзале имеется парикмахерская. Это Москва? Да, да. Ну где твоя подруга? Это она? Какая она? Помолчи, Саша, а то я ее пропущу. Я могу ее не узнать. Я же ее молодой помню, вот такой. Вот она! Ой, правда, похоже. Глупая ты девочка. Такой она была сто лет назад. Ну, тогда, конечно, она не придет. Не понимаю. Я ж ей писала, если хочешь меня видеть, приезжай. Может быть, она адрес переменила? Или сама переменилась? Ничего, висичка? Висичка, Письма она не могла не получить. Как работник Министерства связи я знаю, что почта работает исправно. Боже, нам теперь Москву покажет? Успокойся, сейчас все выясним. Поезд в Горькое уходит 19.05. В нашем распоряжении ровно три часа. Насильщик. возьмите вещи. Слушай. Скорей, скорее, скорее. Где здесь камера хранения? Вон там прямо. Ага. Саша, Саша. да, пожалуйста. Саша, давай руку. Надо предоставлять ребенку при каждом удобном случае по возможности проявить свою самостоятельность. Ну что ж, при удобном случае это правильно. Алёша! нет, занимайся, занимайся. Я не отвлекаюсь, я усидчиваюсь. Я уже задачу почти решил. Пусть они организуют самостоятельно свои дела. Пусть окрылит их успех собственных усилий. Значит, по возможности предоставлять самостоятельность. Бабушка, а ты что учишь? Я не учу, я читаю. Знаешь, Алёшенко, что тут написано? Что? На бабушку надейся, а сам не плашай. Не плашай, не плашай. Письмо исчезло, нету. Ах. Ну, все равно. Сегодня к пяти часам поеду на вокзал и завтра поеду. Делать? Москва, подумать только, какое количество машин. Без твоей подруги мы ничего не увидим. Граждане, переходите улицу в указанном направлении. Успокойся, пожалуйста. Бабушка, все увидим. Я прекрасно ориентируюсь. Гражданка с девочкой, вы нарушаете правила уличного движения. Бабушка, это он тебе. Он с тобой знаком. Извините, я в телефон. Комната матери и ребенка находится в центральной части вокзала. При вокзале имеется парикмахерская. Повторяю, комната матери и ребенка находится в центральной части вокзала. При ну вот, имеется все выяснилось. Граждане... Через 40 минут будет поезд «Эревань-Москва». Надеюсь, тот самый, который мне нужен. Да, оказывается, через эту Никитовку все поезда проходят. Тебилисский, Сочинский, Батумский, Реванский. Через сорок минут я увижу Симу. что же я ей ничего не купила? Надо было конфеты или торт. Здесь, наверное, продают конфеты. Куплю ей тянучки. Она в детстве так любила тянучки. Ты своей подруге звонишь. Удивительно, все время занято. Время то. Мария Семеновна, вот ключ. И на каток. Меня мастер спорта ждет. И ля ля скажите. Ольга Александровна Птицына здесь живет? Здесь. В 117-й квартире. Здесь. Они, знаете, она здорова? А как же, здорова. Только никого нет у них. Не так давно куда-то ушла. Только что ушла? Значит, не на вокзал. Может, что передать? Нет, если она здорова, то я очень рада. Идем, Саша. Здорово, она нас не встретила Плохие твои москвичи Что ты сказала? Повтори, москвичи плохие А что, не плохие? Обещали нам все показать И метро, и Красную площадь А сами не пришли Каша, никто нам не обещал Ну вот, а ты на москвичей А тебе-то что? Как что? Я москвич а, Какой москвич? Покажи тогда, где метро Вон, ну а ну, это каждый знает. И высотный дом можешь показать. Конечно могу. Не хвастайся. А я не хвастаюсь. Пойдем если куда так. ты хочешь идти, мальчик. С вами не смеет она про москвичей. Какая красота! Какая красота! Ты посмотри, Сашенька! Ой, все зла как в сказке! Да. Это все москвичи построили. Да. Это что, лампы? Лампы, люстра, люстра. Мозайка, посмотрите, как да. сделано. Хорошо. Ой, какой дядя на лошадке? Это не дядя, фельдмаршал Кутузов. Ну коне. Спасибо, мальчик, мы пойдем. Что, спасибо? Я же вам еще ничего не показал. А почему у вас детская литература лежит вместе с газетами? Ну где же вы? Идемте скорее. Ты еще здесь, мальчик? Ну да, я вас жду, посадить в вагон. Мы пойдем медленно, будем все осматривать, так что иди. Вот, правда, иди, мальчик, куда тебе нужно. Будьте здоровы. Будь здоровы. Спасибо. Только ты иди, а ты устанешь мне желать здоровья. Да меня как налетит, меня еще в десяти раз. Будьте здоровы, раз. Два, будьте здоровы. Три, будьте здоровы. Ой, моя бабушка может сто раз чихнуть. У вас носоглотка. Надо шалфеем, шалфеем мягчит. Хотите, зайдемте к нам, у моей мамы есть. Вот видишь, Сашенька, какие гостеприимные люди в Москве. Нет, нам просто велят старушкам помогать. А я уж не такая старушка. Я, правда, человек не молодой, но вполне бодрый. Вы бодрые? Что вы? Вы самая настоящая старушка. Мальчик, идем, Саша. Идем с нами. Сашенька, осторожно! Я даже не знаю, как вы с эскалатора сойдете Моя бабушка чуть-чуть там ногу не сломала Вас нельзя пускать одну Не знаю, не знаю, какая твоя бабушка Но я в посторонней помощи пока не нуждаюсь Нет, нет, ты меня, пожалуйста, не держи Если хочешь, дай руку Сашеньке, а меня оставь Ой, ой, Осторожно. ой, ой Осторожно Спасибо, ничего особенного Ну вот, я вас садовела. Спасибо. Ой, я же на каток опаздываю. Садитесь вот в этот поезд, а мне на другую платформу. Уходишь? Как же мы с бабушкой одни? Мы же не здесь. Ну что тут особенного, Саша? Я, правда, не предполагала, что мы окажемся одни. Уходишь, москвич? Я бы вам все станции показал. У меня, видишь, расписание. Пять часов каток или прогулка. Ой, сколько народу! Саша, Чего ты боишься? Ладно. Каток или прогулка? Менять я имею право. Место катка будет прогул. Идем, идем. Садитесь, садитесь, скорее, скорее. Постойте, в чем дело? Вот в чем. Я все-таки должен идти на каток. Меня там один человек ждет. Один, а нас бабушка и двое. Удивительный мальчик. Какой у тебя странный характер. Ну, что ты нас задерживаешь? Иди, куда тебе нужно. Хорошо, я с вами поеду. Раз решил, надо до конца. Только подождите меня ровно пять минут. Не надо предупредить, а то нехорошо. Я позвоню Никите. Папушка, ну подождем, ну папа. Ну хорошо, хорошо, подождем пять минут. Только, пожалуйста, не вздумай плакать. Я сейчас приду. Мне не приходил мальчик. Нет. нет? нет. Куда же он пропал? Здесь Алеши птицы среди вас, нет? Птицына? Нет, я сам его жду. Сколько времени теряем из-за этого мальчика? Едем, Саша. Одним и заблудимся. Пожалуйста, не выдумывай, Сашенька. Я прекрасно ориентируюсь. Бабушка, а вон, видишь, киоск над лестницей? Не хитри, пожалуйста. Стой тут, никуда не уходи, ла? Ладно. Воспитание есть? Есть, пожалуйста. Спасибо. А автогенные дела? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, спасибо, мне не надо. Ой, извините. Аша, где она? Действительно, этот мальчик прав. Здесь столько переходов. Бабушка, где она? Чья это девочка? Да подожди ты расстраиваться. Чья это ребенок, товарищи? Мой, мой ребенок! Анеша, чего ты, не бойся, я тут. Я долго потому, что в Зенок отске не дозвонился. <сёстя> да, действительно. Ты лучше нас проводи. Только туда не ходи. Там гиос. <сёстя> <сёстя> <сёстя> да. Что ты говоришь? Ты уверен, Никита? Не может этого быть. Ковалевый не пришел. Мальчишка, пошел на каток, а туда не пришел. Нарушил расписание, а я за него папе ручалась. Нет, я теперь приму совсем другие меры. Я его просто убью. Гражданка, пойдите в комнату матери и ребенка. Хорошо, спасибо, Идите, бабушка. идите. Гражданин, при вокзале имеется парикмахер. Ой, спасибо. Скажите, пожалуйста, да. как пройти в город? Выход в город? Прямо. Благодарю вас. Пожалуйста. На пятый платформа как пройти? Пятый платформа. Да, ну, право. Спасибо. Где билет можно закомпасировать? Не знаю, товарищ, не могу сказать. Когда из Ростова поезд? Из Ростова много поездов, надо знать точно. В возвышенности И поэтому дома должны быть высокие Это все с природой связано Наш ученик Толково говорит Прямо как настоящий экскурсовод Вот бы на башню залезть Вон туда Еще бы Оттуда весь мир видно если присмотреться Хорошенько присмотреться Оттуда все страны видно Только на башню не разрешает. А если разрешат Идем мы тебя с собой возьмем, сойдешь за восьмиклассника Тихо вы меня возьмете на башню Я даже один раз во сне видел, что я там стою Их вы тоже возьмете, они со мной Бабушка Ты наш ученик, Алеша, одного мальчика я могу провести А это чужие люди, я их не знаю Я их знаю Нет, это невозможно, их никто не пропустит Невозможно Нет. Один я не могу. Я же обещал их проводить. Раз решил, надо до конца. Это же главное. Вы же сами сказали. Вот да ну что. До свидания, Тихон Иванович. Тогда мы пойдем. Ну что ж, ничего не поделаешь. Раз обещал, надо идти. Ты молодец, Алеша. Не плачь. Иван Иванович, а ее одну вы можете провести. Пусть она увидит, какая красивая Москва, а то она ничего не успеет посмотреть. Она сегодня уезжает к маме в командировку. Вместо тебя взять эту девочку? Вы впустите Сашу на башню, она оттуда весь да, город пускай. увидит, всю столицу Советского Союза. Это же самый замечательный город в мире! Ну бабу! Сашу! Туда! С моим учителем! Я ручаюсь, что все будет хорошо! Постой! А ты как же? Mm -mm. Ты славный мальчик, Алеша! Ты представитель нового общества! Извините! Да! Пойдемте к коменданту! Тихон Иванович хочет попросить... Чтобы вас пропустили. Пойдем, -те, пойдем, -те, пойдем, -те. пойдем, -те. пойдем -те. тише, тише, дети. А вон университет на Ленинских горах Видишь, Фонар? Я ничего не вижу Ой, там туманное все Да ты не так Ты переверни Да не дуй, на стеклышко. Вот так Совсем близко Тихо, Когда я буду студентом Моя комната Вон где будет На двадцатом этаже а моя рядом. Тихо, вы не думайте, я хоток поменял на прогул. Я уроки все выполнил. Я могу хоть сейчас метельцем, народной песней. Вдоль по улице метет метельцем. Да ты садись, я тебя не вызываю. Идемте, ребят. Ты знаешь, я присмотрелась. Все страны видно. А где красная площадь? Нет, вон она. Вон, видите, Красная площадь. И вот Кремль. Да -да -да -да -да -да -да -да. Бабушка, Красная площадь! Мы туда пойдем? Боюсь, что не успеем. Мало времени остается. Я еще по телефону хотела позвонить. Что вы! Нельзя быть в Москве и не Красную площадь. На всей земле слышен бой часов к земле. Сима! Ой, извините, пожалуйста, это ошибка. Опять не встретили? Нет. Ну ничего, через час еще будет Курьерский из Ривана. Да. Ну как, все встречаетесь? И не говорите. Вы никак к нам на работу зачислили? Ну не сегодня, так завтра встречу. Да -да. А это что за состав стоит? А, в Горький. Отправление в 19 часов пять минут. А, Горький, это меня не интересует. Да -да. Мы с Сашенькой будем часто тебя вспоминать Каждый день? <смех> Каждый день Ты настоящий москвич Не то, что другие И в Москве еще есть и люди Которые не хотят видеть старых друзей Но это отдельные личности Вот, опусти, пожалуйста, в ящик И ты не жди отхода поезда Иди домой, а то еще опоздаешь. Не свое расписание. Не опоздаю, я уж вас посажу. Я это дело доведу до конца. За 20 минут добегу. Москвичи хорошие. Бабушка, чихни. а, -а, -а, -а, -а. <conference> Чихни! Вот москвичи хорошие. Сливочный из кем? Кому сливочный из кем? Мне два из Пожалуйста. Пожалуйста, молодой человек. Пожалуйста. Возьмите от меня, Наталья. Ой, память. ой. Ну, а ты? Нет. Спасибо, Алёша. Если б ты знал, как этим мороженым <смех> ты согрел мое сердце. Сашенька, попрощайся с Алёшей. Вы же теперь друзья. До свидания, Сашенька. Будь здорова, расти большая. Нет. Ешьте еще горяченького. Спасибо. Покупайте витамины. Ну и должны же быть какие-нибудь витамины от рассеянности. Расчапа. Встретила подругу детства Нет, я действительно какая-то нецелеустремленная Я была уверена, что Ольга все-таки придет Видишь, Сашенька? Нет, я его уже не вижу Алеша, что ты? Почему ты на вокзале? Да потом а Постой, постой, куда ты летишь? Домой я же опаздываю Не потом, а теперь, сию минуту Сейчас не могу, я же расписание выполняю Алексей, не думай, я папе скажу, где ты разгуливаешь Опоздаешь его на несколько минут, Нет. я буду отвечать, Нет, я я буду отвечать. Себя. Говори мне сейчас же Нет, я сам за себя отвечаю Раз решил, надо до конца, это главное Подожди, не опоздаешь Алексей, я в конце концов на Кси такой стыд, Я просто не знала, куда глаза девать. Я стою, примеряю заказчицу костюм. У меня полный рот булавок. И вдруг звонят из милиции. Да я прям чуть все булавки не проглотила. А пистолет там? Ты что, в меня стрелять хочешь, да? Иди вперед. Пять минут осталось, не выполнил. Алексей, остановись. Последний раз тебя спрашиваю, что ты там делал? Пойди сюда. Не думай, я папе скажу, где ты разгуливаешь. Надень шапку, такой разгорячённый, у тебя же гланды. Ну, садись, я тебя подвезу. Нет, я пешком, бабушка, на такси каждый Ну, садись. Я раньше вас добегу, там левого поворота нет. Подержи! А Душа! Какой он, в поезде, это ж... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ты меня до могилы доведешь, дурень ты этот. Нет, он не дурень. Да приходи ко мне, я тебе технику управления. Не могу, расписание выполняю. Да я же вижу, что ты тоже волнуешься. Если в половине восьмого не придет, будем принимать меры. Один день и то не мог. Машина подъехала. Бабушка одна без Алёши. Выполнена четверка в четверку. Вот нет, где не выполнено. Теперь говори, что ты там делал? Ты был на кокке? Нет, я поменял на прогулках. А вокзал ты на что поменял? Вокзал? Какой вокзал? Какой вокзал? Я же вовремя пришел. Понятно. Ты считаешь, что важно только вовремя уйти и прийти. В этом заключается, по-твоему, выполнение расписания. А в промежутках может делать что угодно? Имей в виду, я защищать тебя не намерена. Да, хватит шуток. Это кому? Дай сюда. Ольги Александровны Птицыной. Мама, это тебе. Мне не может быть. Хотя сегодня все может быть. Галчик, смотри-ка. Оля, ну что же, спасибо О, за внимание. Это действительно кажется мне. Угу. Кто-то меня благодарит. Боюсь, что с годами те стало другой. Нет, это не мне. Так-то ты встречаешь старых друзей. Мне! От симы! Из-за тебя моя внучка чуть не составила себе неправильное представление о москвичах. К счастью, нам встретился мальчик, мальчик. патриот своего города. Он восстановил в ее глазах честь москвичей. Постойте! Какой мальчик? Какой мальчик? Да. Это и есть твоя подруга? Какой же он внук, когда он внучка? Он Сашенька. Я вижу, тут дело шло о москвичах. Тогда другое дело. Я бы на твоем месте поступил точно так же. Но надо было позвонить домой, чтобы зря мама не волновалась. Товарищи, ну? товарищи, мой внук исправил мою ошибку. И там, где нужно, проявил самостоятельность. Значит, я его не так плохо воспитываю. А теперь он все будет делать без моей подсказки. Верно, Лёша? Верно. Мы же в учебнике читали. На бабушку надейся, а вот сам не плашай. <сélок> <сélок> <сélок> Оказывается, я напрасно боялась, что он в меня. Он был и отец. У него железный характер. Спи. Дай я брошу палочку, нельзя же ее два часа сосать. Что ты? Это на память. Ах, на память. Ну, тогда другое дело. Дружба – великая вещь. Спи, Сашенька. Я уверена, что Алёша уже давно спит. Ты должна с него брать пример.